Всех приветствую на моем канале сама себе швея меня зовут ирина я прям бегом из магазина сразу снимаю вам видео короче я решила шить пальто хейли по-моему называется совет по выкройке совет вот здесь вот прикреплю как выглядит такое классическое пальто у меня прям все чешется руки чешутся и душа горит как я хочу пошить но я так переживаю и хочу вам заснять процесс пошива этого пальто. Но я опять не понимаю, мне, наверное, придется разбивать это на несколько видео, потому что ну, процесс очень долговременный. И в одно видео это будет просто, ну, очень, оно будет очень большое. Поэтому, наверное, если у меня получится, я разобью его частями. Вот я сходила, купила ткань. Тут у меня получается вот такая вот бордового цвета ткань. Сейчас я вам покажу по плотности. Вот такая. Видно там? Я в зеркало себя да, наблюдаю, вы помните? Вот такой вот по мягкости, по плотности. Здесь 85% шерсти и там остаток полиэстер. Метр стоил 1575 рублей. Вообще ткань пальтовая она очень дорогая. Есть э, дешевая, которая скатывается на ней будут катышки, катышки. Есть, на которые будет прилипать все подряд, да, э, всякие ворсинки, там еще что-то. И надо будет постоянно роликом проходить. Я взяла итальянского производителя Италия и вот э, ну, 85% шерсти. Надеюсь, что мне будет в нем тепло. Взяла 3 метра семьдесят. Мне надо, по-моему, по инструкции 3,55 Я на всякий пожарный взяла 3 метра семьдесят при ширине 1,50 50 Вот, взяла подклад. Вот такой подклад надо было взять средней плотности, чтобы он не просвечивал. Да, то есть у нас будет дублерин, и чтобы это никак не просвечивало. Сейчас вам разверну. Вот такой. Боже, какой он яркий, краснющий. Ну, с подкладом хотела контрастный, хотела другого цвета, вам видно, да? Но решила взять вот так вот. Искала тон в тон. Тон в тон не было, потому что был брак. Всяко... Короче, то, что мне нравилось, уже раскупили. Здесь у меня стопроцентная вискоза. И... У меня, видите, аж прямо адреналин кипит или дофамин, я не знаю, короче, вся в предвкушении. Я взяла 2,50, надо было взять 2 метра по инструкции, я взяла 2,50. Я всегда беру чуть-чуть с накидкой, но тут он, его надо было сорок по ширине, а у меня метр 1,35, поэтому я взяла 2,50. Дублерин. На самом деле, я в нем вообще до сих пор хреново разбираюсь. Все у меня как-то интуитивно. И я до сих пор не могу различить, отличить флизелин от дублерина. Я не понимаю, в чем различие, честно. Нужно было взять дублерин плотностью от 50 до 80. У меня 65, что я нашла в своем магазине. Клеевой, ясно дело, да? Сейчас я вам его тоже разверну. Так, это изнаночная сторона. Это вот лицевая. Вот такой вот. Не знаю, подойдет он, не подойдет. Не знаю, вот плохо я в этом разбираюсь. Так, что выкройку я уже сделала. Все склеила. И сейчас я паром аккуратненько продекатирую основную ткань очень аккуратно. И потом, как я отпаривать это буду? Я даже понятия не имею. Вообще возьмет такую толщину моя машинка. Короче, смотрим, наблюдаем, что я творю и что я вытворяю. Итак, ребятки, я все раскроила, продублировала. У меня, кстати, на все дублирование, раскрой, метки там перенести, да, заняла, между прочим, два дня. И вот у нас есть вот такие вот полочки. Смотрите, как я продублировала. Здесь у нас косая, идет долевая, косая кромка. Здесь долевая. так Кармашек продублирован. Здесь до конца. И вот здесь тоже продублировано и уже заутюжен. Вот такие у нас есть две полочки. Все по инструкции сделала. И теперь нам нужно выточку. Стачать на выточке лучше сделать серединку. Расп... А почему я опять неровно тут так сделала? Распределить серединку. Вот так. Вот. Так будет проще. И стачиваем. Ну сначала иголочкой наметаем, а потом стачиваем на машинке. Выточки, между прочим не люблю. Готово раз, готово два. Идем на машинку и прокладываем строчку. Так, теперь нам надо это, это все отпарить и загладить. Теперь тут, значит, интересная такая фигня. Тут надо вот этот вот загнуть, хвостик вот этот вот так вот ровненько, да, чтобы вот сюда он был. Вот так. То есть он должен вот так у нас лечь и срезать вот эту писюху. Но у них нет вот этой писюхи. А с этой писюхой мне что делать, я стесняюсь спросить. Эту-то я, допустим, срежу. Вот так вот, да, хвостик этот срезать. А с этим хвостом что делать? Я так полагаю, что его вот тоже надо срезать, но пока я трогать не буду. Так, вот у меня вот такие вот листочки. Я тут уже неправильно начертила, не смотрите. Вот так вот мы их загибаем, по отутюживаем по меточкам, здесь меточки, и наносим разметку. Я уже один раз, видите, неправильно нанесла. Вот так вот это я вырезала из самой листочки вот эта, которая узкая по ширине до да, часть и вот так вот ее кладем и переносим здесь у нас должно быть по полтора по моему сантиметра да? ну чтобы она посередине было вот И то же самое делаем на второй. Еще берем детали подзора. Это если написала, что у меня это изнаночная сторона, вот так, потому что ткань одинаковая. И здесь тоже делаем разметку от коротких срезов, от этих полтора сантиметра, вот здесь, а здесь по сантиметру. Берем нижнюю мешковину лицевой стороной, вот у меня лицевая сторона здесь тоже, и подзор лицевая сторона к лицевой стороне, вот так вот укладываем и здесь делаем строчку от начала до конца. Ну вот готовая, я уже все погладила и сделала строчечку. Так, короче, переходим на полочку, наша полочка, да? Наш кармашек, вот он. Берем э, листочку и укладываем, значит, каким образом. Вот таким, чтобы вот эта строчка, вот здесь, то есть вот эта отметка, у нас сложилась ровненько в эту строчечку. Теперь это надо приметать. И вот здесь вот крепочками сделать строчку. Здесь тоже закрепка. Буду приметать сейчас. Так, я сделала на одной второй части. Теперь берем наш подзор. С нижней мешковиной кармана. И так это не та. И вот так вот. То есть сюда лицевая сторона. Это у меня деталь получается. Вы видите какая? Вот чтобы вы понимали, да? Здесь с этой стороны у меня идет перед. Вот так лежит у меня листочка. И вот так я укладываю подзор. И теперь надо точно так же приметать и пристрочить по меткам сюда подзор. Начинается самая нервотрепка. Я тут себе уже разметила с изнаночной стороны, как будто разрезать. Вот я пристрочила. Вот. И эта часть. И теперь мне надо разрезать Фу. кармашек. Так пальчиками там держим, чтобы понятно было. Сейчас серединка чикнула. Господи, я опять носу засунула. И пошли резать. Здесь у меня всегда какая-то проблема, потому что я немножко не до до какого момента так не дышим мне надо разрезать ну вот нахрена вообще вот это нужно а? все отклеивается Ирони не нервничай не я уберу короче эту фигню. короче не буду вас мучить как я все это разрезала и так разрезала клянусь вам что я еще ничего не проверяла и теперь вот так и будем выворачивать вот туда это вот так вот это вот так выворачиваем кромашку у нас должен лежать так, все уголки туда Запрятываем. Все пока выглядит не очень эстетично. Но вроде. О, вроде совсем неплохо. Посмотрите, как хорошо. Так. Здесь подрезала все. Интересно, куда надо будет заглаживать припуск. Сюда, наверное, вот так. Очень замечательно. Входит и выходит. Здесь у меня все как положено. А здесь. А это куда? Это куда? Туда? Вот так, да? Так. Хорошо. Это я еще ничего не проутюжила. Не паникую Так, тут пока положу вот так. Нет, припуск пусть будет туда. Вот так. Ну-ка. Ой. Ой. Красотень какая. Все сошлось. Идеалити. Так, боже, экстаз, вот он, как ровненько все, бог мой, как все хорошо. Это я еще ничего не отпарила, а когда отпарю, будет вообще великолепно. Сейчас покажу поближе. Смотрите, такое не греха показать. Все идеально. Итак, вот эту вот штучку мы срезаем в ромень с этим припуском. Теперь смотрите, вот так раскладываем. Это у нас боковая часть, здесь центральная. Так вот берем, отворачиваем кармашек. Вот так вот листочка наша лежит. И вот к этому припуску, вот к этому мы прикладываем верхнюю часть кармана лицевой стороной, к лицевой стороне. Вот так вот. И пристрачиваем. Вот так вот мы пристрочим. И когда отпарим, выгладим у нас это будет выглядеть вот так. Потом вот так. И здесь мы застрочим. Теперь, после этого, что мы должны сделать? Вот как у нас тут получается. Ну, только что здесь отстрочки нет. Теперь нам надо сделать отстрочку вот здесь. Вот так вот берем одну мешковину сюда, другую сюда, да? Так, чтобы нас... Не мешалось. И делаем вот здесь вот от строчечку аккуратно с закрепками. О, сейчас я покажу, как у меня получилось на другой половинке. Вот так вот. Еще ниточки не срезала. Вот так. Делаем такую отстрочку строчку. Теперь нам нужно расправить карман и заколоть булавками. И теперь нам нужно наши уголки с другой стороны приколоть к подзору и к листочке. И вот здесь надо сделать строчку. Ну, с одного и с другого края. Так, уголочки я сделала, пока мы ничего не отпаривали. Теперь я вот так вот зашила, пришила карман. И мы когда вот его пришиваем, укладываем. Вот так вот здесь открываем. И смотрим, да. Соединяем. Все аккуратно можно прометать, можно соединить иголочками и делаем здесь строчку. Ну вот, смотрите, я уже прошла утюком, отпарила. Вот, здесь почему-то я не отпарила. Сейчас отпариваю так должно быть. Короче, по изнаночной стороне. Что он загнулся? Что за дела? Как у меня утюг еще работает? Ой! Вот так вот. Подсушим быстренько. Вот так все должно у нас выглядеть. И здесь предлагается сделать отстрочку еще вот тут. Но я... Не хочу. Мне что-то непонятно. Зачем этот квадрат, рамка это? Я оставлю так. Все мне нравится. Довольно-таки прилично. Не буду я ничего делать. Далее. далее. Берем нашу детали спинки. А, смотрите. Так, это что у меня спинка, да? На спинке, как я дублировала. Вот так у меня продублирована спинка. Здесь уже заглажена. Здесь вверх, вот так продублирован. И эта половина тоже самое. Шлицу с левой части я уже срезала. Ну, я, когда выкраивала, у меня было с двух сторон. Лишнюю я срезала тоже за вот так вот загладила. Вот так получается у меня, да? И теперь нам нужно вот этот центральный шов соединить и сточать. И вот сточать на один сантиметр, вот так вот ниже. Вот так я себе пометила. Вот у меня вот так вот выглядит спинка. Я заутюжила Утюжила с изнаночной стороны на левую часть. То есть, когда вы оденете... Вот, допустим, у меня это лево, на эту часть у меня заутюжина Так, теперь спинку убираем. Берем полочку, боковую часть. вот так вот, да? И, и что? А, и спинку. Что это блюдо? Что мы ее убираем? И спинку. Вот так вот. Прикладываем, соединяем по меточкам. И тоже стачиваем, и здесь, по-моему, надо разутюжить будет швы. И делаем с одной стороны, и с другой стороны. Делаем строчку, пальто готов. Я что-то. Короче, я вся перевозбуждена. Здесь по бокам разутюживаем, здесь налево, как помните, здесь тоже бок разутюживаем. Сейчас переходим к рукавам, и пальто можно будет даже померить. Рукавчики. Берем, значит, переднюю деталь рукава, как хорошо все подписывать. Вот так вот, лицом, да? И заднюю деталь рукава. Кстати, как продублированы рукавчики. Вот здесь низ и вот так заглажен. И рукава, кстати, они должны были быть продублированы. Вот здесь вот. Вот здесь и здесь. Но у меня не хватило и то же самое тут. да? Вот здесь вот и здесь. Но у меня не хватило косой, косой кромки. И я решила, что их я дублировать не буду. Вот здесь вот. Там, в принципе, на этом есть. Я не знаю, как, кстати, это сейчас у меня сойдется потом к пальто. Надеюсь, все будет, блин, хорошо. Ну, короче, чуть-чуть у меня на рукава не хватило. И я уже это дело оставила. Вот так вот укладываем. Вот так. Закалываем. И тоже делаем строчку. Короче, что с рукавами? Мы их здесь скалываем, соединяем. Потом э, делаем строчку. Вот здесь припуск заутюживаем на заднюю деталь рукава. А потом мы еще посерединке же вот здесь вот тоже стачаем. Вот здесь шов стачаем. А здесь на переднюю часть заутюживаем припуск. Все, делаем рукавчики. И рукавчики можно будет вточать в пройму. Тоже, наверное, сразу сделаю. Хочу померить. И на сегодня просто закончить. Так, у меня новый день. И я, я вчера... У меня трубы прочищают, видимо. И такие звуки дополнительные. Потому я не виновата. А мне надо шить. Я вчера вточала рукава. Сшила полностью рукава, да. То есть я забыла вам сказать что здесь еще делается от строчка вот поэтому по этой части по центральной части рукава и где-то она идет на 07 я сделала я не хотела ее делать но она очень даже ничего вот здесь тоже застрочила и вточала. и померила мне кажется что она как будто не знаю как будто тесноватый или тык-впритык вот так вот, да, хотя я выбрала свой размер может быть пальто такое но рукава меня прям напугали они настолько узенькие я прям боюсь, если я сделаю э, подклад я вообще влезу в это пальто может быть мне его как-то было на одежду тяжелово, тяжело тяжелово одевать тяжело на одежду было одевать но это же шерсть Поэтому она как бы цепляется может с под, ну, за одежду может быть с подкладом будет э, намного все лучше. И у нас получается вот я его примерила пальтишка сейчас надо посмотреть что там делать будем дальше.